Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Resident Evil, первая часть ремастерет. Итак, мы с вами в прошлой серии, значит, достали, раздобыли ключ, латы, ключ-доспехи, ой, как это, о, как это было, о, это, это просто эпично, это, это просто эпично, этом там двух собак с одним ножом просто хач... Хэч одну, вот так вот, а вторую, вот так, короче. Это было, это было у, у вообще просто. Кто не смотрел, короче, обязательно посмотрите. Ссылка, не знаю, ссылка не будет, наверное, в описании. Ссылка будет на плейлист в описании. Вот. А посмотрите там предыдущие, короче, зайдите на страницу кан канала, выберите там все видео, короче, и там будет где-то четвертая, по-моему, серия. Вот. Окей. Обязательно не забудьте поставить лайкос. И под это видео тоже, кстати. Тоже, кстати, да. Так, окей, у нас 0 всего. Вообще 0 патронов. 0 Вообще всего. Можно сказать, ну как всего. Аптички есть, по патронам вообще ноль. В зробовике ноль, в пистолете ноль. Вот. Но есть ключ латы. Так... Изначально, значит, сегодня мы посадим серию с вами как раз-таки открыванием дверей с доспехами. Вот, но, но, но мы пойдем, короче, получается, в соседнее крыло, там где у нас мы брали дробовик, в ту сторону, короче, пойдем. Вот, поэтому гербицит и синий драгоценный камень я пока брать не буду. И также я не буду брать с... <coughs> эту, как ее там, зажигалку, короче, и флягу. Окей. Надо теперь пробежать. А, я не помню, там, по-моему, зомбар у нас вышел. Да, у нас вышел там зомбар, короче, и нам нужно как-то его сейчас оббежать будет, потому что у нас один ножик. Сражаться я что-то у меня желания нет с ним. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, тут что, закрыто, закрыто, закрыто Окей, да, Закрыто, блеха, чё ты. Так а, Вот сюда Вот сюда Тут, по-моему, у нас все зачищено А, нет, один зомбарь, короче, лежит Мы его не сожгли Но он лежит там дальше, поэтому Он вроде как не страшен Пока что Пока что не страшно, там еще есть дверь, по-моему, которую мы имеем, э, ну, закрытая. Так, а, здесь ворона. Здесь вороны, здесь идем аккуратно. Говорил же, окна, короче, закрывать надо. Вот, на напускали тут. Гартнивщих. Все, надеюсь, они не полетят, короче. Окей, все Отлично. Здесь мы, по-моему, зомбаря, короче, захедшотили, по башку ему с первого выстрела зафигарили. А, нам повезло очень Поэтому. Патрончики не появились. Хм. Думаю, может появились. Может игра сжалилась. Нам обязательно надо найти, короче, патроны. В первую очередь а -а -а, у нас в приоритете поиск патронов. Что там дымится? Это пыль или что-то дымится? Бляха, пожарку надо вызвать, наверное. Одну дверь мы, короче, с вами открыли э, в той стороне. Э, взяли <coughs> Взяли с вами базюку. Грантомет, то есть. Не базука, а грантомет. <coughs> взяли. Закрыто, шлем, да, понятно, шлем, я почему-то думал, там, а, в оригинале, короче, вот эта комната, которую вот сейчас я проверил, там, по-моему, была, а, как, секретка, типа, костюмы, костюмы, секретные костюмы там всякие были, типа, гардеробная, здесь же, по-моему, в оригинале такого нет, здесь нет такого. <клёх> так, окей. А, если я не ошибаюсь, вот эта дверь э, ведет у нас к э, змее. Вроде как. Пока туда не идем. Так, а здесь еще есть еще какие-то двери? Нет, вот эти двери все открыты. Хорошо. Давайте сюда сходим. Заходим, здесь, по-моему, голова ломка, если не ошибаюсь, будет сейчас. С этими со статами там, с рыцарями. Да. В какой порядке я точно не помню. В какой порядок я точно не помню. А в этом углублении что-то есть. Но решетка мешает достать. Тут смотри, подсказка есть. Щит. Щит. А там вот что у нас. Чё, чё, чё, топор. А меч и... Копье, да? Щит, топор, меч, копье, Щит, топор, меч, копье, Щит, топор, меч, копье. Так, щит. Щит, щит, щит, щит, Фак, щит. Фукин а... а, даже так. М да, в порядке очереди, короче, нажимать. Так, ладно, щит. А... Ч ⁇ там? Щит, щит, щит, топор. Меч, копье. Щит, топор. Топор. Меч. Меч. Это вот копье, да? А, то что топор. Так, окей. Что-то не то. Так, погоди, что там нарисовано-то? А -а -а, щит щит а щит наверное, маленький топорик, меч и большой топор наверное, так да? ну высокий ну так я так и так, так и сделал а в смысле? а в смысле что не так? О, вот так. Блях, а к чему тогда эта подсказка? Я что-то вообще не въехал. Окей. По идее, все должно отлично быть. Горе тем, кто нарушит мой сон. Здесь кнопка. Ну да, смотри, как ее. Странно. Так, загадочная шкатулка. <coughs> а, драгоценностей. Шкатулка драгоценностей. А, изучить. А, тут у нас чего-то не хватает, получается, да, чтобы ее открыть. Здесь переключатель, вы нажмите его, да. Коробка, чего? Здесь переключатель, нажму, ничего не происходит. Окей, ничего не происходит, Что написано здесь. Здесь изображено солнце и луна. Надпись гласит, рассвет пробудет меня. Так, нужно, короче... что-то, короче, нужно найти. Что-то нужно найти, чтобы туда вставить, короче, что открылась Окей. Э -э -э, мы ее пока уберем. Пока она не нужна. Значит... Бля, хоть и патроны-то. Патроны-то где? Патроны нужно срочно. Срочно. Так, змея, поэтому не пойдем. Значит, идем. Короче, тут, по-моему, сейчас еще а, две, две двери будут, которые там латы. Вроде как, да? Вот здесь. Раз, латы. И главное, чтоб зомбарей никаких не было. Сейчас, на трава хорошо. У меня, по-моему, в этой э, сундуке есть зеленая еще трава. На этой стене большая царапина. Не похоже, что это работа этих прогнивших уродов. Большая царапина это, наверное, скорее всего, хантеры. У них, по-моему, такие. А, нет! У лизунов э, длинные такие кокты. А, у хантеров тоже, да? Получается. Но в этой части нет лизунов. В этой части Хантеры. А, Возьмете аптечку да это спрей у нас это у нас спрей я вот заметил такую фишку короче а так, спрей внутри такую фишку что а, часть которая за и либо клэр там а, эти лизуны а, части в которых а, Джилл и Крис Там Хантер Вроде как так Тут ничего нет Похоже эти следы проходят Прямо через кровать Ну Кого-то в кровать затащил Кому-то был Не втерпеж походу Так Хотя Я пока это брать не буду Насколько я помню, здесь, по-моему, какие-то патроны должны быть. Тихо. Трава. Ну, ладно. Траву сейчас мы смешаем. Но птички пока... Аптечки пока идут. Да ну! Да, да ладно! Чё, патронов нет, что ли? Да в смысле? А как так-то? как вообще это, как это проходить, как, как вообще с, с ножом, чисто с ножом я, над, я надеюсь, что до момента, короче, с этими с, до появления хантеров, мы хоть какие-то патроны с вами возьмем потому что это не дело, это вообще просто жизнь какая-то одно дело, знаешь, собаки, да собаки жестко. Я оставил немного предпасов в комнате справа Не стесняйся использовать их, дабы не попасть в беду Берри, Берри. Ой, ой. ой, Берри, Берри, ты ж моя умничка Ой, Берри, Берри Красавчик Так Что он мне там оставил? Да Бери, Берри, мать. Не мог и патронов от пистолета там <смех> накидать ну, ладно, тоже, тоже неплохо, ладно. Ладно, простительно, простительно, ладно. Так, что он мне тут накидал? Аптичку? Ну вот вместо аптички, да, мог бы. Патроны хотя бы, не знаю, для пистолета. Я не говорю для дробовика, для пистолета. Ну, ладно. Так, это у нас, по-моему, зажигательные... Заряд для контамиз наполнен спецтопливом, воспламеняющий при контакте с целью. Хорошо, ладно, пойдет, ладно, пойдет. Они там не наполнил? Нет. Может, слил где-нибудь? Слил где-нибудь там этот? Бензинчику. Так, окей, освободили немножко места, отправляемся дальше. Отправляемся дальше сюда. Там, по-моему, дальше по коридору тоже латы, хотя я не уверен, может и шлем. Так какую дверь, какую вот в эту мы не ходили, да? Вы использовали отмычку отмычку отмычки вход пошли окей. жил Берри, я не хотел тебя напугать ну да в общем тебе нужно прочесть вот это завещание ученого а внутри письмо. Верхняя часть письма оторвана. Остальную часть письма можно прочитать. Альма, я пытался выжить лишь для того, чтобы увидеть тебя снова. Но мои усилия только задержали неизбежные. Я заражен, и нет никакого лекарства от того, что последует потом. Излечение будет лишь с приходом смерти прежде, чем я потеряю все, что отличает меня от них. Мою любовь к тебе. В течение часа я выйду в вечный сон, где есть мир. Пожалуйста, пойми. и знай, мне очень жаль. Мартин Крэхем. Что ты об этом думаешь? Мне ну, кажется, мы были правы по поводу странности этого особняка. Это еще мягко сказано. А где на страница? Что ж, могу предположить, что на этой было что-то очень важное. Кто-то не захотел, чтобы это прошли. Давай продолжим расследование. Окей. Окей. Тут, по-моему, тоже какая-то головоломка. Мозги. Смотри, мозг. Тут полно мертвых жуков. А, так, вы возьмете образец пчелы. Тут рыболовные приманки. Да, тут что-то надо переставлять будет. Образец гигантской пчелы для набивки. Отлично сохранилось. Так, хорошо. Возьмите приманка в виде пчелы. Коллекция различных насекомых. Под ней кнопка. Нажать. Пока не надо нажимать, потому что... Тут не все сделано. Короче. Так, это приманка в виде пчелы. Здесь нет крючка. Надо крючок где-то. Где-то в карманах порыться. В карманах что-то есть. Здесь висит белый халат, он пахнет медицинским кабинетом. мертвых жуков хорошо открытый чемодан он полно различных биологических докладов возьмите крючок так окей крючок различные виды приманок так изучить э, крючок для рыбалки хорошо тут где-то отсутствует крючок до да? чепок аквариум пахнет так будто тут жило что-то живое Возможно, кто-то использовал для выращивания каких-то существ. В принципе, аквариум-то небольшой, не поэтому... Да? Опасности. Хотя, может, оно вылезло и стало огромным. Эдзе. Так, ладно. Окей, здесь прибанки. А сюда надо, короче, с крючком поткнуть. Хорошо. Здесь. Здесь вот это. Коллекция различных насекомых под ним Да, теперь можно нажать. Вот ну, хорошо. <Это> нормально? Да уди ты! Забери, короче, беги. Так, так, так, потом посмотрим. Эти пчелы, ух, они, по-моему, это жалят и, короче, по-моему, яд. По-моему, ядовитые они. Насколько я помню. Так, что взял? это? Что за рисунок? <смех> что-то что льется. Что-то льется. -то. Так изображение вет. А это ветер? Понятно. <смех> да, Я думал там что-то льется. Так, что у меня есть место? Есть место еще. Окей, okay, давай сюда сбегаем. Кстати, никто ничего не написал про. О, вот эту вот штуку, которая еще над камином, которая. Что это, как ее взять? Вот это вот. Как это? Что с ним делать? Для чего-то же надо. А, закрытость. Шлем, йо -ми е! -мо! ми! ми, ми. Так, а. а царапина еще ничего не скажет а там обратила внимание на царапина здесь вообще здесь моря не был более глубокие она даже, она, она даже промолчала и пофиг вообще. просто пофиг так но здесь все здесь все Теперь, теперь, так, погоди, давай-ка сейчас мы спустимся, короче, выложим. И надо идти к змее. Я тогда, получается, к этой комнате к змее. Сложнее ее и которая. Но, но. Саму, в саму комнату к змее мы заходить пока не будем. Потому что надо туда идти. Хотя бы... Не знаю, надо дробовик, патрон для дробовика. Я знаю, где патрон для дробовика. Но там стоит зомбарь. Это где кладбище. Короче, пойдем туда. Сейчас. А, стой, погоди. Вот здесь же мы еще. Дверная ручка вот-вот развалится. Вс равно войти. Да. Вс равно войти. Вот здесь еще что-то, какие-то двери, короче. Закрыто. Эмблема от Сибии спенсера вырезана на дверной ручке. Блеха, там зомби. Вы использовали ключ латы. О, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Там зомбарька. А, тут голомка с картинами? Название гласит, принесите свет истины трем духам. Так, а здесь аккуратно будем ходить, короче, потому что... Изображение героя с браслетом, оформлено желтым витражом. Здесь Нет, пока, ничего... пока ничего не нажимаем. Изображение мудреца с ожерельем, оформлено, оформлено красным витражом. Изображение святого в короне, оформлено желтым витражом. Так, насколько я помню, здесь какая-то кнопка должна быть, которая, вот. не она? Которая поменяет что-то там цвет или что-то? Это просто лампочка. Изображение святого в короне, оформлено желтым витражом. Тут еще старец, да? Изображение мудреца э, с ожерельем, оформлено красным витражом. Здесь кнопка нет. Изображение героя там с чем-то. Да? Оформлено желтым витражом. С чем он там с браслетом? Ай-ай-та-та-та-та-та-та! Изображение героя стало зеленым. А не надо! Так, окей, Лиза защищена тремя духами. Изображение женщины с браслетом ожерельем и. короной. Снизу картина есть кнопка. Нет! Бляха, зачем ты наш Да мать! Беги нахрен! Отсюда! Жил, давай, давай, давай! Беги, беги, беги, беги. А-та-та. Блин, Летят ястребы. Чем я нашел? Зачем? Вообще просто, просто неуклю, неуклюже играю. Придется тратиться аптечку. Ай, уйди, ты еще тут. Обмазанный, обмазанный кетчупом. Так, хорошо. Все, они обратно уселись, они успокоились. Так. Надо взглянуть еще раз на этот витраж. Только не нажимать кнопку. кнопку окей okay, так а, погоди а -а, корона зеленая а -а, фиолетовый ожерелье и желтая получается оранжевая до да, браслет так зеленая зеленый вверх а -а, зеленый вверх фиолетовый сред средний и низ оранжевый так Зеленая корона, фиолетовая. Тут что у нас? Браслет. Оформлен желтом витражу. Ну погоди, зеленым нам не надо. Зеленым нам нужна корона. О, ожерелье, короче, фиолетовое. Да, все отлично ожерели фиолетовая там как раз желтая так а это что изображение цветов короне зеленая хорошо, хорошо, хорошо. зеленая тут еще по-моему да что-то зеленая короне тоже зеленая Не пускаю. Вот так. Здесь, по-моему, еще что-то. А фиолетовый. Фиолет. А. Тожерели. Так что вот эти не трогаем, да, получается? А, вот здесь еще что-то. Изображение героя с браслета. Оформлено желтым. А, ну правильно. Герой стал. А, все, вот оранжевый. как раз оранжевый, вот это. Так, то, это то. Отлично. Тремя духами, да? Браслета у нас оранжевый, корона зеленая. И фиолетовый этот, да? Все отлично. По идее, правильно. Была не была. Хорошо. Хорошо. А, маска. Маска. <соц> Пойздте маску смерти, да. И что за маска? Без рта, да? Маска смерти без рта. Окей еще прищи на лбу ищи на лбу так что откроется вы используете отмечку хорошо открылось тут эти патроны кстати я только говорил про кладбище тут короче патроны для этого для для я не знаю попробую рискнуть так давай его толкни да вот так вот зарежь отлично Блех, он не упал. Он не упал. Хорошо, хорошо, хорошо. все шикарно. Блеха потратил, да? Последний осталось. Последняя осталась. Так, а где собаки там бегают? А, там у нас двери-то закрытые есть вообще? Нет какие-то? Ну -ка, надо карту взглянуть. Карта, карта. Так, карту надо взглянуть. Окей, я здесь получается, значит. Какой а... верхний этаж? Не, а нет, не надо на верхний этаж. Так, получается заходишь сюда. Так, а заходишь сюда, идешь так, так, прямо. А, прямо. А, там у нас собаки. Окей, так, сюда. А ну-ка, а. А, все понял. Там у нас дробашник крестик. А, да. Окей, там все открыто. А, нет. Да, там все открыто. Тут у нас семья Спенсера. Тут я не был, но туда пока еще рано. Хорошо, а, так. Получается, правая сторона у нас с вами. Готова. Так, второй этаж. Это к змее А это че? А это че? Где так У нас э, рыцарь там был, ну, головка с рыцарями, окей Так, ага, так, так Ага, а, все понял Ну, короче, правая сторона у нас все А э, в правой стороне только змея Правой стороне только змея. Так, так, так, так. Это сказал бедняк. Что, что, что, же, что же замутить? У меня есть для дробаша патроны. Теперь, как бы, для дробаша патроны есть, и... <смех> как-то поспокойнее 6 патронов. Бляха, их тратить, тратить тоже. Я не знаю, брать их и думать так, что как будто у меня их нет. Потому что для хантеров дробовик нужен будет. Пистолетом очень сложно их убивать. Ладно, пока уберу. Пока уберу. Так, придется, аптечку еще брать. Окей, один спрей. Один спрей с собой. Ну, короче, идем туда, к этой к змее. Наверное, да? Ну, не к самой Ну, короче, вы поняли. Не к самой змеи, но змеи. Латы. Окей, и остается у нас э, другая другая сторона. Там тоже эти ключ латы нужен будет. Ты как раз кирбицит и вся фигня такая. Ричард! Что случилось? Ты ранен. Place... Это место смертельная зона. Uh, Тут бродит чудовище. Что тебя ранило? Большая смея. И кажется, ядовитая. Ядовитая? Ричард, ядовитая? Ричард, держись. Принеси мне сыворотку. Я видел, где она, но не взял с собой. Я пойду и принесу ее, хорошо? Ты справишься. Спасибо. Окей, окей, окей, а, сыворотка. Бляха, а я, по-моему... Понятно, где сыворотка. А, я, короче, помню <с ở> в оригинале. Я, по-моему, не успевал или, или успевал? Нет, по-моему, не, усп не успевал. А <с ở> эту, короче, сыворотку ему принести, вот. Сыворотку принести. И он у меня, короче, умирал, вот. Сейчас постараемся, короче, ему принести эту свертку мы попробуем. Донести ее. Попробуем. Так, окей. Блеха, блеха, блеха! Уди, уди, уди, бляха, только не хватало. Та-та-та-та-та, так, тихо. А тут пока ты лежишь, потыкать тебя. Ублюдок, короче, у меня последний этот Истратил на него Жесть, жесть Последний кинжал Истратил на Короче, посмотрим Так, вот она, сыворотка Посмотрим, короче, что будет Я надеюсь, мы успеем с чем комбинировать-то я собрался Так, сыворотка Серию Сериум. А, серум, <серим> Осталось как раз на одну дозу. Окей. Погоди, у меня, смотри, что-то есть еще. Вот. Ну-ка. Это что? Шокер? Откуда у меня шокер? Для самообороны. С его помощью моментально вырубить падающего. Откуда у меня шокер? Ёбки мать, а? <серим> вот это прилетело. Вот это, вот это подарок. Интересно, девки пляшут. Так, хорошо. Пойдемте, идем теперь по другому пути. Я надеюсь, успею. Я надеюсь, успею. Я хочу просто посмотреть, что будет. О, смотри, ожил, слышишь? Ты слышишь, да, бежит? Уже не ходит, а бежит. Ожил, плеха. Ой, плеха. Опасно. Творон еще. Похер, короче, я пробегу Нет времени кара карабкаться тут, кара кара А что, они не полетели, что ли? В смысле? Ну как, а а в смысле? Не полетели? Они решили меня, типа, это, пощадить, что ли, типа А, ей нужно, ей нужно, короче, пускай, пускай бежит потом, если че, заклюем. Потом, в следующий раз Конечно, вот это по низу, это путь длиннее, получается. По низу. Поэтому, может быть, есть такой вариант, что я не успею сейчас. В оригинале даже такая музыка напряженная играла, такая там. Чтобы эту сыворотку, короче, принести. А тут как-то все по тишине. Тут все как-то по тишине. Видимо, видимо, разработчикам тишину навести охота было. Поэтому они все сделали так. Так как есть. Here, я здесь, Ричард. Я сделаю тебе укол. Держись. Жил. Вот моя рация. Возьми ее. Я. Это... не может навредить? Все, окей, okay. спасли, спасли его, отлично Я okay. yeah, в порядке, others... остальные Что остальные? <laughs> Что остальные, бля? Так, окей, okay, uh -huh. Ладно, его спасли, короче, спасли. Надо идти теперь в комнату. Сейврум надо идти. Этого спасли. А вы набрали. Туда дальше пока смысла нет, короче, идти. Потому что, ну, без патронов. Даже вот этих шести зарядов... В дробаше, короче, мне эту змею не пройти. Хотя, хотя, хотя, можно ее просто там не убивать. А, да, не убивать ее можно. В принципе. Можно пробежать, но это тоже будет сложно. важновато Ну ладно, это попробуем потом. А, для начала, короче, мы отправимся с вами. Возьмем гербицид, короче, и алмазик, и отправимся с вами туда. На ту сторону. Вот. Но это уже будет, короче, в следующей серии, друзья. Этому видосу у меня, Потому что видос у меня уже подошел К концу Вот Так где у меня сохранка? К концу <связывая> И в следующей серии уже отправимся на ту сторону а -а -а, С этим гербицидом, короче, с алмазиком так. Там обследуем и уже вернемся, возможно, может там патронов наберем, короче, и уже вернемся к Звее, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайся, на канал, группу ВКонтакте, подписываем на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями, с вами был Валерий, всем пока.